сегодня буду объяснять как я буду делать э, ремонтировать компьютер у вас не выходя из дома вот я вот например можете даже посмотреть любое видео на ю или где-нибудь э, ну, удостовериться например э, вот у меня например такой ipn например и пароль что ко мне никто никогда не может зайти в принципе у меня тем более модем не сетка отключаясь по желанию я могу даже стереть ее просто напросто и все дисталлизировать просто напросто дисталляцию сделать а у вас например как будет то же самое я такую же вам ссылку дам или просто скину на почту эту программу на почту навряд ли что то там мегабайты какие то нужны но у вас то же самое здесь появится Uh, то же самое вы меня по почте отсылаете вот например IPN свой я захожу вот здесь вот IPN e как бы копирую вставляю вот сюда вот свой и пароль то же самое здесь будет и у вас подаете, я подключаюсь и как бы у меня совсем другой экран будет и я бы как бы Ваши папки мне не нужны. Сразу говорю, фотографии тоже как бы не надо. Я просто чищу у вас компьютер и по возможности ремонтирую его, чтобы шевеление было у него, как бы веселение. И ну, намного быстрее будет у вас работать как бы. Ну, в принципе, и все. Не стесняйтесь, не бойтесь. Ничего у вас после управление как бы я вот это все сделаю просто заходите и эту программу и к вам никто не зайдет и даже никто вообще ничего не никто не зайдет никогда всем спасибо до свидания ну, жду подписывайтесь